В компанию фомичева захара и жукова николая с трофейным аккардиол Хватает. Ого, я. теперь открылось, и он вошел. 25 пятый матрос. <свист> э, -э, -э. не меня в этот вагон втянуло. Нюхом своих почуял. <свист> <свист> Это был старый морской волк, насквозь просоленный, прошедший сквозь шторма всех морей и всех океанов. партий что ли? Никак нет моряк-черноморец. Как же это вы попали в своих местах? Язык у тебя, парень, как я погляжу, вроде коровьего ботала. А у вот, сынки! Видели артиста? Слава слава! А ну ка! Ой, заварился в полном порядке. А ну, сынки, доставай чашки, кружки. А ты, артиста, раздевать будешь. Так, а! Полундра! А ну, артист, расдевай! А ну, налетай! А глаз моего деда был карий, Уз черный, волос светлый, Крест на груди сияет, ленточки вьются, Ну разве ж бабе тут мысленно устоять? Не устояла! А, какой там! в Севастополе свадьбу сыграли. Скажи, пожалуйста. Да, всех друзей и товарищей дед на свадьбу позвал. А матроса Кошку позвал? Позвал. И нашу севастопольскую позвал. А да. с адмиралом Нахимовым дед твой был знаком? А кто же его к награде представил? Пол Степанча представил. Да. <связь> Да, сынки, дед мой был геройской. Пошел, стал быть, он в разведку. А вот какое у него было боевое задание, я вам сказать этого не могу. Не знаешь? Не знаю, но только выполнил все в точности. Даже взорвал пороховой погреб. Оглушил его взрывом и очутился он в плену. Да, Жарко. да нет, ты погоди. Вот ведут моего деда к ихнему главному генералу. А генерал него попался. Усатый, не приведи господь, <сих> <сих> Вот посмотрел заграничный генерал на моего деда и строго спросил. Кто будешь такой? Русский батарея, ваш присоритель! Вы ли я? Не могу знать, ваш присоритель! Слышь-ка, отчего, где батарея ваша и сколько войск у вас? Не могу знать ваше превосходительство. А -а -а. Почему такой сиконь не говоришь? Присяга не позволяет ваше превосходительство. А тут сказал, Э-э, шут с тобой, молчи. Э -э. Вот это матрос, чистое золото 96-й бровь. Ну да. Всех Ты попробуй. А дозвольте ваше превосходительство вопросик задать. Валяй. А вашим солдатам тоже дозволено верой отечеством торговать. ха ха ха мне тебя, русский матрос, но суббротив закону идти не могу. По закону должен я тебя расстрелить. умирать будешь по-геройски. Расстреляю я тебя по с воинскими почестями. а какая у тебя будет последняя просьба русский матрос а дозвольте ваше престарительство господу богу помолиться ну что ж это можно Валя. и вот стал мой дед креститься и класть земные поклоны поклонился раз прикинул высоту корабля поклонился в другой раз Рассчитал прыжок, поклонился в третий раз и к забыл. И вот за это напал Степан Шнахимов и представил его Георгию. Я ничего не знаю, я ничего не знаю, поезд дальше не пойдет, поезд дальше не пойдет. Ага. Ага. Ага. Ага. Вот тебе <свист> <Отче>, бабушка и <свист> Юрьев. Слезай приехали. Вот что, братцы, если мы будем действовать в разброд, не скоро попадем в свои части. Мы, команда, едем из одного госпиталя. Я старшой, понятно? Пожикомир! Понятно. Понятно. Не могу, не могу, нет Тома? у меня поезда. Не могу, товарищ, нет поезда. Я могу. Товарищ военный комендант, товарищ военный комендант. Разрешите обратиться. Старшой по команде военных моряков Иван Никурин. Бой! Слушаю вас. Команда в составе 25 краснофлотцев следует к местному значению по специальному заданию. Ну? Вот. Разрешите след по маршруту, товарищ подполковник? Капитан, между прочим. Простите, товарищ старт, не звоните. Есть у меня один эшелон. Только мы не сажаем меня. Товарищ военный комендант, поскольку мы команда, может сделать исключение, товарищ, товарищ, товарищ военный комендант. Ну что ж, это кстати. Да. Будете охранять военный шелон. Есть! Только у вас оружие? -то нет? Товарищ военный комендант, не беда, в случае умы голыми руками, товарищ, товарищ военный комендант. Ну, пошли. Пустыми летом все востопада, Ни сипа луны, ни огонька. В эту ночь с кварталами спаленными Расекая грудь, им рак начинает, Шоу моря. Прощаясь с восты с мертвой корабельной стороной. Лёгкий, морем пахнет. Да. Вот, значит, получаю я в госпиталь письмо. Конверт, как конверт, самый обыкновенный. А у меня сердце падает. Это бывает. Вроде как, бы он слезой пахнет. Жена писала в том письме, что Кольку да Ксюшу ребятишек моих немцы убили, а ее самая на Навек не человеком сделать. Вот что было в этом письме. Шел моря Над бухтами унылыми, Где души все камушки милы, На кладби старом над могилами Конвоиры скинули стволы Он стоял, пельняшка полосатая Пятнами густыми запеклась Он сказал Повоевал богатая, Вашей черной крови полю вас. Как же ты теперь жить думаешь? Сердце пекет, нет терпения, и днем пекет, и ночь. Я вот мужик здоровый, два пуда одной рукой кидаю. А между прочим, смирнее меня во всей деревне не было. Чистый телок. А после письма сам себя не узнаю. Сделался я ужасно свирепый, чисто зверь. Что мне, Пулеметы их не страшен или танк? Да я на их бронепоезд в одиночку пойду и жив останусь. Я военную хитрость понимать научился, по ночам бывает лежу и глаз не замкну и видеться, идут, скажем, на меня их три танка, справа пулемет работает, слева ложбина, сразу является соображение, как и что делать, чтобы ни один живым не ушел. Сколько я таким манером передумал и сосчитать невозможно, я как-то обсказал все это одному капитану, а он говорит... Гевфомичев, наверное, на командные курсы. У тебя от природы замечательная военная хитрость. Он думал от природы, а того не знал, что военной хитрости меня фрицы обучили, когда Кольку до да Ксюшу в землю закопали. Я себе урок задал. Сто фрицев положить. Сотню положу, тогда погибать можно. А раньше никак нельзя. Давай! Слушаем команду! Как только откроют дверь, прыгай гадам на голову туши! Хватай оружие! Хитрость! Хитрость придумала! Ich einmal sehen, was das los ist. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist добеди посадочные знаки ребят для самолета <смех> 12 старковых пулеметов все же многовато нас на человека многовато а ты что думаешь немцев больше было не остальные парашюты было-то их 106 человек а будет больше хоть бы прихватить и прихватим Францы! может раз. Дальше ехать нам нет расчета. Останемся здесь. Немцев будем встречать. Тешевол отправим по назначению. Пленных сдать главному кондуктору. Серебряков! Есть! Отправляйте шелом! Есть отправляйте Возможно, товарищи, нам предстоит тяжелый бой. Так что давайте организуем наш отряд, как полагается. Правильно, я думаю, командир отряда. Ты командир. Я товарищ. Привет, Ладно, выходит дело командира отряда я. Крыцов, я yeah. член партии. Да. Yeah. Будешь помощником по политической части. Есть. Yes. Начальник штаба Фомичев, ты военный хитрый знаешь. Знаю. Ну вот, казначеем и начальником всей интендантской части назначаю Папашу. Uh -huh. Uh -huh. Папа трофину и казну. Ну да. давай. Да папа. нет, ну страсть не люблю с казенными да деньгами возле. Одна папа. морока с ними. Да а сколько давай. их тут? Ты да, бешен, знаешь, сосчитай потом доложь. Э, Не-не-не, подожди, с казенными деньгами так нельзя. Тут комиссию надо создать. Я, Фомичев, еще два человека. А потом, mm. потом ахт надо составить. Один сдал, значит, подпись. Другой принял, тоже подпись, а внизу, чтобы члены расписались. Правильно, а потом а, ах, еще не сгораемые шкафы. Ну, а куда же их, конечно. Потомные пищу машины. Считал, в пару. Пропал ты, папаша! Не быть тебе больше подробно Ну будя, ты, будешь. Не тебе меня учить. Молоко на губах вытри сначала. Садись! Давай считать деньги. Считай про себя сбиваешь. Тихо! Самолет. не. Они... А вот дело с тебе. Я на корабле первым слухачем был. Идет сюда. Идет свеста. А ну все сюда. Вот ряд разбивается на четыре группы. Первый команду я, второй Фелевцов, третий Польмечовчик, четвертый Жуков. Каждой группе подрыв пулеметом. Площадь посадочная сна. Берем кольцо. Если выбросить десант на парашютах, бей в воздух. Если самолеты, не стрелять, пока не приземляться. Понятно? Понятно. Здрасте. Можно войти? Прошу прощения, вы имеете какие-либо сведения об эшелоне, который проходил вчера утром? То есть тот самый шлон, на который немцы напали. А вам зачем? А нам интересно, это мы его от немцев отстояли. Вы смотрите, пожалуйста, садитесь. Товарищи дорогие, садитесь, садитесь. Как же знаю, знаю все, слышал. И шелон ваш проследовал благополучно, и надо полагать прибыл, так сказать, к месту назначения. А более точных у вас сведений нет? Да нет, понимаете, связь ведь оборвана в обе стороны. И поезда не ходят? После вашего прошел еще один и все. Так, значит, линия перерезана с обеих сторон. Да, надо полагать. Белезнев. Да. Скверно. Выходит, мы с вами теперь в клещах. Выходит так. Вот я и готовились. Партизаны значит. Так вот хотелось бы, только... Опыта у меня никакого нет, нескладно все как-то получается. Ну, не у немцев уже оставаться, жить. После войны что людям скажешь? Я, так сказать, с расчетом живу, вперед заглядывай. Правильно живете. А что после войны спрашивать будут? Где был, что делал, так это уж точно. Весь народ будет спрашивать. Вот-вот-вот-вот, я и думаю, после войны большой разговор состоится. И в этом разговоре лучше спрашивать, нежели отвечать, а? Точно. Я так рассудил, что дорога у меня в партизан. Только вот беда, опыта у меня нет. Так сказать, обоюдоострость, желание есть, но вследствие отсутствия опыта появляется робость И не трусость. А так сказать не знание как с этим делом справиться вот милости просим товарищ начальник если желаете пожалуйте с нами спасибо правда порядки у нас строгие флотские зато уж ребята боевые не подведут Спасибо. я и сам думал к вам в отряд попроситься но ну, не посмел человек не сухопутный не поймут думал товарищи <связь> поезд <связь> Пусть ты, пусть ты, да, кто в нем, то ли свои, то ли немцы. Сейчас узнаем. Два поемета в канаву, один вон за те шпалы. Исполнять! Есть, есть. Есть. Прям между пальцев прыгать. Вот. вот гендер испортили Гитлера, проклятие! Из пулемета вдовомка стягану. Здорово, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Эй, ты, Кочегар! Ты чего сидишь там? Походи, не стесняйся. Ушочек, нет реакции. Ну, вот, вот такой у меня Кочегар. Ну, слабого полу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. От немцев бежал. Пешком по Ну, пожалел, взял на паровоз за место Кочегара. Звать Маруся, фамилия Крюкова. А я, между прочим, Алёх. То есть Лушников Алексей Митрофанович. Вот они, пироги-то какие. Ой, я так испачкалась. Может, у меня лицо такое, как руки, да, а? да, да, да, да, да, да. Да. Слушай, Алех, так ты думаешь, на север еще удастся проскочить? Ручаться нельзя, попробуй. Ага. Фомичок! Два пулемета установить на самой площадке, на бортах по шесть автоматчиков. Остальных всех на корму. Давай, живей, сейчас отдадим концы. Есть! А что же вы не торопитесь? А я пока не могу разъезд бросить. Немцы, то ведь здесь нет, я пока останусь. А может быть и... Так ведь есть. служба. Тогда вот что. Если дорога перерезана, мы вернемся сюда, обязательно. Мы вас так не бросим, вы не сомневайтесь. Костик, дай сюда автоматы две обоймы запасные. Есть! Вы, товарищ начальник, мушкет свой. Вот вам, на память, от моряков. Mm, uh mm, -huh. uh -huh. Личность такая. Тебя в плен взяли, а ты мухом руки-ноги отрываешь. Хоть бы ты попытку к бегству совершил. вечерно, ну и ты, а то Ершицын и отвечать не буду. Привет. А я думал, что не вернется. Я славу дал, морской флаг. Тихоность передал ночью. Да. А откуда это во-то оружие? Да малость, тут повоевать пришлось без вас. Троих уничтожил, одного в плен взял. Хитлер капут. Ну вот. А вы говорили с нескладной да неумелый. Ну что, страшно было? Да, страшновато. Главное дело — огонь. Опять же гранат. Да-да-да-да, огонь! С ихней стороны огонь! Ну, я им особенно разойтись не дал. Я их автомат. Держись. Рых уложил! А вот этот, вот этот, кричит капут-капут и мухом ноги отрывает. Ну, этот хлебкой все расскажет. Жук, а ну-ка, допроси его. Что это? капут! Ну, Гитлеру само собой, а тебе? Не могу я их а? в живом виде. Да, неинтересно. Ну что ж, братцы, один путь у нас остается. Через степь. Задерживаться здесь на разъезде нельзя? Да, да, да, да. Теперь я могу идти с вами. Точно. Алех, а Ну Да, ты? Как? С нами ли остаешься? Товарищ, довольно странно. Что я, паралитик или бывший барон какой-то? Понятно. Равоз взорвать. Да вон уж А что, Марусь с собой возьмем? Чего? Я говорю, Марусь с собой возьмем? Ты это что? А, -а что? Этого еще не хватало. Товарищ командир. А какие мои обязанности в отряде будут? Видите ли, какое дело, товарищ Марусин. Обстановка такая, что вам тяжело будет в отряде. Да я в отряде все делать Мы буду. с боями пойдем, нам нужно в своей части. Я знаю. Так что еще неизвестно, как дело обернется. И вот видите а ли... А зачем вы все это мне рассказываете, товарищ командир? Вам лучше остаться. Остаться? Мне? Ну, что ж такого? Многие остаются, и никто вас не за это. Ведь правда, товарищ, ведь конец. Да вы не плачьте, Подождите плакать! Сами уходите, а меня немцам бросаете, зато шею комсомолка. На почетной доске была каждый месяц. Я думала, в моряке, думала, своих встретила. Прекратить плачь! Не прекращу! Я думала, вы товарищи, комсомольцы, а вы... Вы только о себе, черти полосатые. Смирно! Я же для вашей пользы говорю, если хотите, пожалуйста, рядовым бойцом на общих основаниях, только потом не жалуйтесь. Есть, есть рядовым бойцом на общих основаниях, потом не жалуйтесь. И вообще? больно. Не успокойтесь. Через неё, что ты понимаешь? Не видишь? Товарищу водичка нужна. Слышь, Вань, это ж их первое дело, слезы Тут будь хоть сам адмирал Нахимов, все одна не устоит Ой, вода, какая тухлая вот Прекрасная вода Паралоз, взрыв, подготовлен? Купайтесь, черт вас, забери! Ой! Что еще? Сапоги в пароводе! Ваня! Допросил. Ну? Ну, в общем, говорит, дрезина проверяла путь. Ага. Станции южнее, заняты немцы. Десантом? Нет. Так. Один у нас путь остался. Через степи. Ну, что ж. Пройдем. Собирайся в поход, братцы! Я на нем седанетский рекорд поставил. Пекет у меня сердце, братишки. Так пекет, так пекет, спас у меня. Чего ждем? Пошли их красить! Ольга! Послушай! Что как называется? Фок. Правильно, молодец. С половиной, с половиной, одиннадцать с половиной, одиннадцать с половиной, Все половина. считаешь? Погоди, не мешай. С половиной посчитаешь тут с вами. С половиной каждый день все новых подмалевает. Колька, ну зачем ты у них в штабу деньги взял, а? Ну для тебя, папаш, старался. Вот держи еще полтора килограмма. Колька, уйди, преступление совершу. Пожалуйста, могу тейти. Да брось ты зубы-то скорить! Коль! Ты кого привел? Офицер, начальник автоколонны. А машины где? Две разбиты, а десять в порядке. А немцы что, отвоевали что ли? Отвоевали. Везет тебе черт. Ну а это что? Клехт! Беспонятный ты, Тихон, человек! Триста пятьдесят, четыреста, четыреста пятьдесят! Кнег! Собых Пятьсот, пятьсот, 550 Чего? Это с первого начала только трудно. А вот попадем мы с тобой на корабль, все раз поймешь. Я тебя тихо наборудую, Будет у тебя морская душа. Да-да, хорошо бы. Главное, ты смелость себе имеешь. Я с измалетства на море желал попасть. Правильно! Ну, в сухопуте жить трудновато, 620 рублей. Да, да. Людишек мелких очень уж много, восемьсот. Ты даже сволочи есть. Да, да. А нам, мой брат, ты таких людей не увидишь. Да, нам да. и делать нечего. Да, да, да, да. да. ты много? Нет, нет, нет, нет. нет. Командиры, вставь! Товарищ командир, позвольте мне сказать, как старому моряку. Уж не знаю, много ли, мало ли немцев в той деревне, но по моему морскому сердцу такие злодейства без оплаты оставить никак нельзя. Нельзя, сынки. Что мы в своей части опасаем, это верно. Ну только нас за это никто не осудит. Вообще я не знаю, как вы будете решать, товарищ командир, но... А решать мы будем так! Кто желает в деревню, в Вань! Как я военные хитрость знают. Ладно, давай переодевайся. Ну смотри! Постоянный человек! Настоящий нет, человек! Не-не-не! Это как нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, она не обуслат, я на полушуков не сменьше. ты ее подальше запрячь, а то она, так сказать, не подведет. Ничего, она у меня ученая, службу знает. <свят> <свят> ну, словом, завтра тебя буду. будут. А если не вернешься? Ну, заказывать полифиды по моей душе. Стало быть, надоело ей водить по сухопути. Улетела она голубушка. Случится, что напиши рыне. Попашады знает. Ну? Счастливую удачу. Ладно. Да. Вы так сказать. Да. Посидите со мной, тихо, с передонкой. Командир. Ведь Да нет, все ходит, думает, он, по-моему, никогда не спит. Да вот Фомичев как-то не так ушел. Ушел и ушел. Он всегда такой молчаливый, неразговорчивый. А вот ушел, и ровно чего-то не хватает, правда? Это вы про Фомичова? Таких людей нет на свете. Да, он очень симпатичный. Так разве к нему это слово подходит, симпатичный? Он Фомичов. Он, так сказать, сильный человек. Это про меня можно сказать, симпатичный. А вы что, в зеркало глядели? Я говорю не о внешности, а, так сказать, о содержании души. А для души, как известно, зеркал еще не изобрели. Тихон Спиридонович. Идут. Кто? Командир. Ну куда же вы, я Тихон Я лучше пойду. А то, что я рыжий, конопатый и внешности не это я отлично знаю, товарищ Маруси Крюкова. Тихон Спиридон. ну что же вы, обидели, что ли? А то вот и командир заметил, что я за вами ухаживаю. Что, что, что? Это я не так выразился. Вы за мной ухаживаете? Да командир так думает. А я, и где уж мне? Рыжих людей даже в древние времена в Египте презирали и не пускали их в города. Живи где-нибудь в пустыне под пирамидами, если ты рыжий. А чего вы не спите, товарищ командир? Да что-то не спит, товарищ Крику. Очень мне трудно, Мороз. Я ведь шутя командиром назвался. А потом и в премькомандовать пришлось. А подготовки-то у меня нет? Хоть бы майор какой встретился или капитан. Отдал бы ему командование, а сам в ряды. Верно, Мороз? Нет, неверно, товарищ командир. Сам знаешь, что неверно. Раз уж взялся, терпи до конца. Ничего, вы крепкий, выдержите. Выдержу. Надо было меня послать в разведку. Что? Да вместо Захар. Все-таки у меня борода, усы. На колхозного человека, ведь я больше похож. А что вы на лбу написано, что он матрос? Так-то оно так, но... Сердце мне что-то болит за него. Мать честная. Чего? Я крыню на руке. В каком колхозе живешь? В дальнем. Ich bin kein он du bist kein Power. А тебе расскажи, в какой карадо слушил? Русской матрос случалось и честному врагу ничего не говорил. А уж тебе-то бандит. А ты ведь хочешь хочу, чтоб тебе жизни не было. Что ты плачешь? Что ты плачешь? Что ты плачешь, Захар Комячок? Как бы мне не плакать, Ваня? Зря погибаю, без бестанька. Задание боевое не выполнил, донесение не доставил. Чет свой не закончил. Мы закончим, Захар. Мы твою сотню немецких голов доберем. Да ты и сам еще успеешь закончить. Что? Да нет, Ваня. Мне уж самому не придется. Гробанут меня немцы. Разве же они мне Одессу до да Севастополя забудут? Значит, помирать собрался, Захар. Да. Думаешь, я забыл старый морской закон? Думаешь, товарищи в беде брошу? Нет. Плохим ты меня матросом считаешь, Захар? Да, да нет, Ваня. Не <свист> <Ты> успеешь. <свист> Положение мое безнадежное. Знаю таких слов. Положение безнадежное. Жить. Жить тебе, матросу, нужно, чтобы врагам, Родины нашей, жизни не было. Есть жить, чтобы им жизни не было. Сенел Парагвай, ты Ладно. Там увидим кто кого, бах-бах! Поехали! Бах. Макаронник! Нельзя! Ай, идите! Я не я Почему ты Если бы был то было для тебя. Я Здесь нельзя. Я сейчас уйду. Но на вере Паура, при рогацвонной симпатике. На-на-на-на-на. Раскинулась море широко. И волны бушуют вдали. Маруся мы Куртка, Мадонна. Нельзя! Это? Бай, дай, а горе, а горе, кто это, а? А кто это Маринаев? Все Иди сюда. Здесь немцев всего семь десятка, Стоит караулы возле штаба, У них артиллерии нету, А танков не видел совсем. Не бойся, не бойся, коды, коды. Восемь час, кади. Ну, ладно, ладно. Эх, зря ты его толкнула. Вот уж зря, вот уж зря. Ну черт с ним, пускай обнимает. Я его потом обниму. Ладно, приду. Только потом не жалуйся, Макарона. <связь> <связь> ну скажи, когда придешь, скажи громче, я не слышу. Ну, скажи, ну, скажи, ну, скажи. Значит, в восемь! Эх, пожить бы. Товарищ командир, время. На свидание торопишься. Ага! Uh -huh. Ведь тебе, Тихон Спиридович, до 100 лет, вполне подсалилась, Тихон, твоя душа, по-моряцки себя оказывает. Не вот моя ты проголодался, ты картошку-то ешь. Согласен. Да, да, да. И это уж действительно слишком. Да, да, да, да, да. Беремся. Бой не принимай, я один отобьюсь. А твое дело книжку командиру доставить. Держи. Буду ранен, меня бросай, а книжку неси. Понятно? Понятно. Ну давай. Кто эту войну выдумал? Немец выдумал. Ты посиди здесь, я погляжу. Чертовщина, а сколком за дело. Я тихо вернусь, командиру доложу. Книжку передам и вернусь, ты не сомневайся. Я не сомневаюсь. Местность хорошая, в кустах никто не увидит, да и ночь скоро. Бушлат, бушлак возьми. Не надо, я на ходу не замерз. На, коньяк. Автомат здесь, пистолет в порядке. В порядке. Пистолет. Пока. Братишка. Да, Ваня. Переправу наводят, укрепляют. А. В книжке помечено, что и где. А Тихон? Там остался. Батарея одна третья. Вторая вот вверх. Пометь. И отдохни сначала утром разберемся. Мне а кажется, мне до утра отдыхать, товарищ командир. Да мне бойцов давай, я. Встал. А зачем тебе? Тихон там остался. Значит, жив? Жив. Давай мне бойцов поздоровей. Никакой... Да не Жар у тебя, лицо выше. Выше, теперь. И во рту сохнет. Воды. Садёшься. С ног валишься. Верно. Ослабил я. Как сюда добрался, сам не знаю. Спит. Может, они драпать собираются? Кто? Зачем они у себя в тылу мост так здорово укрепляют? Доты строят. Ты в книжку гляди. Бредит. Какой там вредит? Зачем они мост укрепляют? Командир. Время не ждет. Значит, пойдешь? Пойду. Закон такой. Сам знаешь, флотский. Знаю. Только я тебе не шесть бойцов дам, а двенадцать. Ладно. Давай двенадцать. Сил бы затащил, отдохнул. Не дойдешь. Вряд дойду. Дойду хоть к черту. Не трогай иду. только меня. Глазами справа по борту по курсу кусты, держать на кусты, сейчас канава будет. За что меня обидел, тихо? Думал, не приду. Как ты мог подумать? Как ты смел? Нет, не морская у тебя душа Тихон. Нет. Не морская. Изменился наш путь И другая стоит перед нами задача Точно сказал Фомичев Нет больше у Фрица пути на восток А только на запад Наша задача достойно проводить его с нашей земли Да в нашу же землю Будем бить его с тыла Резать ему пути отхода Я вас поведу но бои жестокие, неравные, смертные. Слушать мою команду, кто в себе сомневается, кто устал, у кого раны болят, стоять на месте, а кто готов биться до смерти, шаг вперед! командир. Вот что, Маруся, в далекий поход пойдешь. С вами хоть на край земли, товарищ командир. Нет, не с нами. Пойду, товарищ командир. Трудный поход, Маруся. А я смерти не боюсь, товарищ командир. Бывает хуже смерти. Я ничего не боюсь. Пойдешь через линии фронта. Нашим скажешь так. По моему морскому расчету получается трапать собрались немцы. Мы их на мосту перехватим. Ты будь осторожна. Мы тебе нашу воинскую честь доверяем. Передать всем бойцам, противника считать запрещаю. Держаться до последнего, стоять на смерть. Есть, есть. Разрешите песню, товарищ <связь> Давай. Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний пора наступали. Это брат, на Севастополь похоже. Долго атаку готовят все. Целый час он 50 минут. Ваня, много наших от артиллерийского огня полегло? Человек тридцать? Сорок человека. Батюшки. Подымать. Приготовить гранаты. Есть приготовить гранаты. Приготовить гранаты! Приготовить гранаты! Приготовить гранаты! Его они молчат? Может, танков ждут? На вылет. На вылет. Обе. Сколько людей осталось? Полсотни. Больше не наберешь. Еще одну атаку как-нибудь отобьем. А дальше? Mm. Хотел я мост для своих уберечь. Давиду не придется. Братишки, мост надо взрывать. Надо. Надо. А как ты к нему подойдешь, когда все подступы под огнем? Подступов нет, а взрывать надо. Надо. Руки, то есть, нужна? Водой. Точно. Отползти берегом, вверх по течению метров на полтораста. Потом тростник в рот и под водой вплавь. А гранаты грузом будут служить, правильно? Правильно. И двух человек послать надо. С одним что случится, второй заменит. Кого же пошлем? Да я сам и пойду. Сухопутный человек раз такое дело исполнить может. Да, да, да. да. А второй... Я пойду. Подходяще. Нет, тут холостой нужен. Или вот как у Захара, вся семья перебита. Так-то так, Ваня, но ведь не бросят семью, я чай думаю, а? Ванечка, не, не дикое лес, не волки кругом. Свои же люди. Ваня, тут у меня в сумке 212 тысяч, кроме мелочи. Считай, расписки в середине в клеенку завернут. Вань, адресок семьи тоже в середке лежит. Ну? А? Время, что ли? Время. Ну, Ваня. Воевали, как могли. Не обижайся. Да ну. Ну, сынок. Адресок не забудьте. присядем 5 дорожка пора Шок. Связки корона приготовили. Bye-bye. Реки. Наши мост починили. Танки идут. Наши танки. На Запад идут. Это хорошо, Марусь. Значит, правильно рассчитали. И конница идет. Казаки. И пехота наша. Много на Запад идут. Я умираю, Маруся, да? Умираю? Нет, нет, Ваня, ты просто устал. Ты спать хочешь? Спать? Я спать хочу. Танки идут, пушки, моряки. Моряки, Вань, тоже идут. Ваня, Ваня!